Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь здесь мы зарабатываем криптовалюту в интернете. Бесплатно и на криптовалюте. Так, ребята, новая серия э, выдр. Тут пока что нам сейчас раздают токены, но будут еще и ну Посмотрим, как оно потом будет. Сейчас наша задача забрать э, airdrop, который раздают. Ну, забронировать себе токены, так скажем. да. И нужно всего-навсего выполнить вот эти легенькие задания. Разок перейти на сайт, подписаться на твиттер, тут твитнуть уже готовый пост. А, кстати, когда будете входить, вставите адрес саланы в поле, там будет, и все. И вы уже попадете вот на эту страничку. Сделать ретвит, кстати, я не сделал, потому что слежу за тем, чтобы твиттер не перегружать. Вот так это все делается. Все автоматически, очень быстро, легко и просто. Ребята, сложного нет абсолютно ничего. И лайкосик в влуплю. Все, continue. У меня все задания пройдены. Рефералы не обязательно. И вступить в Discord. Все, ждем. На всех раздают пол 150 миллионов токенов. А дальше уже, я так понимаю, их можно будет использовать в этих всех делах и шных и так далее и тому подобное. Но вот такие дела. Тема, как по мне, интересная. Проходится быстро, ничего сложного нет. Все. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Всегда вам буду очень рад.